Прекрасно. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на очередном интервью, где мы будем знакомиться с новым спикером, который будет делиться своим опытом на нашей образовательной площадке Easy Business Community. И сегодня я с огромным удовольствием, не боюсь этих слов, хотел бы познакомить вас с Александром Меркуловым. Александр, добрый день. Добрый день. Александр, ну перед непосредственным интервью мы с вами очень хорошо пообщались. И честно вам могу сказать, друзья мои, курс, который Александр будет вещать, предоставит, подарит нашему сообществу, я считаю, ну вот, наверное, один, одним из самых лучших, которые появятся на нашей площадке за последние, наверное, много месяцев. Александр, давайте, прежде чем мы интригу этого создали, на нашим зрителям, все равно чуть попозже ее отложим. Расскажите немножечко о себе, кто вы, чем занимаетесь, как пришли непосредственно вот к данному курсу. Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Меркулов Александр. Я являюсь директором Центра профориентации и планирования карьеры в городе Красноярске. В принципе, ориентации занимаюсь с 1998 года, столько не живут, еще в студентам, начал задумываться и о том, как правильно формировать карьеру, когда третий раз вылетел из университета, честно говоря. Я выпускник школы для одаренных детей, поэтому я поступил в университет в 15 лет. Само собой, об осознанности выбора в то время профессии, она состоя... состояла в очень простом формате. О, такой профессии нигде нет, я туда поступаю. Поскольку поступал по результатам Олимпиад, пришел, положил э, документ, сказал, я у вас учусь, То все. Экзамены даже сдавать было не нужно. А на третьем курсе уже начал задумываться, а к чему же я приду-то, в принципе. И когда э, мозг включился, появился, появилось такое впечатление, что э, когда я выпущусь, таких специалистов, как я, будет на рынке минимум 1500 человек. А рынок не способен переварить такое количество специальностей. И вот с тех пор я начал заниматься, заниматься профориентацией, становлением начал заниматься карьерным планированием. Первый мой подопытный, это был мой личный, мой персональный брат, родной, персональный, потому что я его 13 лет не видел. Вот, мой родной брат, я на нем поставил свой первый эксперимент, запихал его на самую сложную специальность в университет на приборостроение, сейчас он работает заместителем директора на ГЭС. Есть, ну, не, не, не коммерческого директора, а заместителем технического директора пусконалочных работ на ГЭС. Это очень высокая дона для нашего региона и очень достойная зарплата. Но при этом каждый раз, когда мы с ним встречаемся, он говорит, я тебе это припомню. То есть активно занимаюсь профориентацией уже полностью с детьми с 2002 года, Каждый год 200-300-400 человек через меня проходит на уровень целевого подготовки, на уровень персонализации, на уровень э, проф, э, проб, стажировок и так далее. Система отработана давно, годами, но она отработана была в очном режиме. Сейчас мы ее переводим в том числе и в дистанционный формат, чтобы все желающие могли, могли э, взять и попробовать э, найти свою карьеру, не выходя из дома. Угу. Смотрите, у меня тогда такой вопрос любопытный, да? Вы сказали, что поступили в ВУЗ как одаренный. Какие так. у вас такие а, самые сильные? То есть какие Олимпиады, где? А, на тот момент у меня были на уровне края призовые места, первые вторые места по биологии, по математике, по у -у -у. русскому языку, литературе и по информатике. То есть это были мои четыре больших самых интересных предмета, и по ним же я, соответственно, шел в Олимпиадном движении и занимал призовые места на уровне края и России. Интересно, интересно. Хорошо. Значит, получается, давайте тогда, чтобы вам уже озвучить, как называется курс, с которым вы сейчас на нашей площадке появляетесь? Курс называется «Технологии выбора профессии» и предназначен для школьников 8-11 классов и их родителей, угу. для того, чтобы облегчить им, во-первых, поиск и анализ информации, во-вторых, непосредственно сам выбор нужно совершить как можно быстрее, чтобы убрать стрессовую ситуацию при подготовке к экзаменам mm -hmm. Mm -hmm. Я вас понял. То есть получается, действительно, вы помогаете многим школьникам заранее определить правильно определить выбор не только института, а дальнейшей профессии, потому что как часто, ну, ну как постоянно происходит, школьники не всегда могут самостоятельно выбирать, на них влияют родители друзья, типа, а пойдем вместе туда, ну, пойдем, а потом он заканчивает институт и не понимает. Ну, да, с одной стороны, вы правы, с другой стороны, курс предназначен даже не столько к выбору профессии всей жизни, потому что рынок сегодня диктует условия, когда mm -hmm. мы вынуждены менять профессию по 5-7, по 8 раз. И, mm -hmm. в принципе, то есть сегодняшний объем информации, он к этому благоволит. В первую, то есть мы здесь выбираем, в первую очередь, с чего мы начнем. Потому что сегодняшнее образование, оно заставляет школьника готовиться к поступлению уже начиная с 10 класса. То есть это репетиции, ЕГЭ, ОГЭ и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И на сам выбор у школьника не остается так, не так уж много времени. А если правильно выбирать, то нужно не просто прочитать и спросить других людей, нужно попробовать это самостоятельно и руками в том числе. И вот в рамках курса мы рассматриваем такую траекторию, что на уровне 9 класса, на уровне конца 9 класса, школьник будет как минимум иметь представление о том месте работы, куда он пойдет по специальности. То есть не просто он выберет специальности университет, а конкретно будет, что я пойду, допустим, работать в эту организацию, вот в эту должность, и мне нужно научиться вот этому, вот этим с ним вещам, чтобы меня там влюбили, ценили и платили мне хорошую зарплату. Угу, угу. А, тогда вопрос, смотрите, по курсу. Что, давайте так, из чего состоит курс? То есть, сколько там, ну, там, не знаю, блоков, занятий или еще что-то? И немножечко, вот, давайте поподробнее, то есть, чему будем там учить, чему вы будете там учить людей, э, ну, знаю, так, школьников, да, и родителей их. А какие, может быть, чуть-чуть, ну, не знаю, методики, не всем прям целиком, но хотя бы вот одну-две, чтобы чуть-чуть более так расширить представление о той информации, которую вы поделитесь. Курс состоит из четырех больших тем, которые звучат следующим образом. Первая тема – это «Мое место в мире». Второе место, вторая тема – «Что нужно рынку вокруг меня?». третье –– «Как выбирать профессию?», то есть конкретные алгоритмы». И четвертое – это планирование карьеры. Mm -hmm. Соответственно, каждый из этих вопросов направлен на решение одной из болей э, выбирающего. То есть, например, первая боль выбирающего – это непонимание вообще о, о своих сильных и слабых сторонах. И именно на это направлен первый блок, когда человек понимает все свои дефициты и все свои э, лучшие стороны, которые он может потом превратить в хорошие компетенции и строить выбор профессии исходя из этой базы. Второй блок направлен, соответственно, на анализ окружающего пространства. Есть такая поговорка, где родился там и пригодился. Вот сегодня наш рынок он трактует мобильность трудоустройства, например. Да? Очень многие хотят из периферии поехать в центральные какие-то вузы и потом остаться там работать. И при этом они абсолютно не анализируют ту ситуацию, которая проходит там. То есть если он хочет остаться работать там, он должен понимать, какие специалисты будут востребованы, нужны не сегодня, а через 5 или через 7 лет, когда он будет выпускаться. А вот это вот на эту процедуру вообще никто не обращает внимания в большинстве своем, потому что в школу приходят люди и говорят, сегодня в нашем крае нужны, сегодня, сегодня да, популярные да. профессии. Так ты выпускаться будешь только через 8 лет, о каком сегодня может идти речь? Это, к сожалению. Совершенно верно. Да. То есть здесь вы прежде всего научите смотреть и оценивать позиции сегодняшнего дня, которые будут... Конечно. Супер. Это действительно многим не хватает, потому что все думают сегодняшним днем, а это неправильно. Ну, здесь да. тоже можно сказать, что это можно сделать дома, это можно сделать самостоятельно. Мы проверяли, мы проводили такой эксперимент. У нас ушло для того, чтобы просто даже вот проанализировать окружающую себя следу, человеку неподготовленному, 600 часов. Э -э, используя 3-4 алгоритма, которые будут даны в курсе, это время можно сократить до 15. Есть, ну, это... чтобы, чтобы оценить, чтобы посмотреть, что у вас требовано. Да, в принципе, даже разобраться, какие ниши есть в том месте, где ты живешь, я уже представляю, это, ну, это действительно большой количество Узнай, но, и, но и это еще не самое страшное, потому что есть, допустим, очень много профессий, например, тот же менеджер, который можно работать в любой сфере абсолютно. Угу. Менеджер по персоналу, менеджер по кадрам, менеджер торгового зала и так далее, и так далее, и так далее. Это одна профессия менеджер, но компетенции, которые нужны для этой профессии в каждой нише, они свои. И, соответственно, это тоже нужно учитывать при анализе различных типов специальностей, и в том числе при анализе учебных заведений, которые тебя этим, этим специальностям будут учить. Этого тоже нигде никто не говорит. Uh -huh. Хорошо. А второй блок какой? То есть первый блок – это «Мое место в мире» uh -huh. это, ну, это вот мы уже три блока разобрали. Все, я понял, хорошо. Четвертый тогда? А четвертый блок получается – это технология планирования карьеры. Потому что сегодня в основном планирование карьеры школьников, да и родителей, в принципе, заканчивается там, что поступишь в ВУЗ а там посмотришь. Ну да. Так да. сегодня нельзя. Потому что для того, чтобы стать, то есть, и все говорят: там: вот экономистов много, юристов много, там программистов много, они не нужны, там нужны другие профессии. Неправов, mm -hmm. специалистов мало в любой профессии. Но... профессионалов мало. Да. Специалистов, профессионалов, экспертов, mm -hmm. можно так сказать. Да -да -да -да. Если бы ты был востребован на рынке, тем более, как после того, как ты выходишь из университета, к тебе особого доверия так, такового нет, как к специалисту. И вот формировать имя, формировать бренд имидж и так далее нужно заранее. И, соответственно, вот четвертый блок, он именно посвящен... Всем тем нюансам, то есть какие дополнительные занятия, какие дополнительные сертификаты нужно получить в университете, как в университете простроить отношения с учителями, там, с, с друзьями, с наставниками таким образом, чтобы после первого семестра уже получать повышенную стипендию, как приобрести там бесплатно международные форматы стажировок и так далее. То есть это вся карьерная лестница, карьерная ниша, о которой следует задуматься заранее. Ее проще потом корректировать, нежели э, составлять с нуля. Uh -huh. Вот, соответственно, весь четвертый блок, он направлен на то, что, грубо говоря, если я хочу работать в «Газпроме», то мне нужно каждый э, курс совершать вот такие шаги, чтобы к третьему, четвертому курсу выйти на закрытые конференции специалистов «Газпрома», например. А для этого… Мне... Это получается, это действительно логично, что многие студенты не планируют. Они приходят, а дальше, а куда попаду? А если ты конкретно знаешь к чему ты хочешь прийти, ты к этому начинаешь заранее готовиться. А, что, конечно. а чтобы знать, что к этому ты можешь прийти, сложно как знать, как минимум, что к этому можно прийти. Я три года работал директором Центра трудоустройства в педагогическом университете. У меня были самые ужасные месяцы, это июль и август. Когда ко мне приходили дипломники, то есть люди, которые принесли уже, получили диплом, приходили и говорили, ну вот я получил диплом, куда работать? То есть человек отучил 6 лет. И вот запихайте меня куда-нибудь, но учителями я работать не хочу. Вот. И в принципе в каждом вузе есть такие люди, которые начинают задумываться о том, куда пойти работать, только после того, как они получат эту синюю либо красную книжку. То есть, ладно, когда красную книжку приходят и говорят, а я куда-то работать хочу, это вообще страшное дело. Но с другой стороны, допустим, вот сегодняшний кейс у меня в опорном аэрокосмическом университете учатся 4 человека, они сейчас находятся на третьем курсе, третий год на сопровождении, и они за вот эти два года получают повышенную стипендию с первого курса, они успели съездить на международные стажировки по профессии, по выигранным грантам президентской программы, и каждый из них четко понимает, что он по выходу будет собственником бизнеса. И он к этому готовится. Вот они на третьем курсе сегодня разрабатывают бизнес-планы собственных производств по тем инженерным специальностям, которые они сейчас изучают. Прекрасно. Вот это действительно интересно и здорово. Хорошо. Хорошо. Скажите, пожалуйста, еще тоже такой вопрос. Вот четыре основных ну, базовых блока, да, которых вы озвучили. Сколько будет уроков вообще? Сколько вы планируете вебинаров повести? Вебинаров пока предварительно по тематическому плану будет 18, но, скорее всего, они могут быть сокращены. До 16. До да, я смотрю сейчас, как можно укомпоновать. Там есть ряд э, достаточно маленьких тем с большим блоком. <coughs> Именно, простите, э, практической работы. То есть теории мало, практики много. Поэтому mm -hmm. можно мы их свернем в две, таких больших. Еще тоже я вот сейчас услышал у вас такую фразу, что они на сопровождении несколько лет. То есть по-хорошему, скажем так, курс, он подразумевает, ну, такую базовую, да, то есть базовое представление вообще о выборе профессии, о правильном выборе профессии. Возможно ли, ну, будут, допустим, очень много желающих, можно ли уже будет в дальнейшем людям записаться, например, к вам на какие-то уже индивидуальные консультации с последующим сопровождением? Да, я думаю, такая возможность будет, как только мы подготовим все программы и подготовим все рабочее пространство, я думаю, будет такая возможность через тестовые задания выйти на индивидуальное сопровождение. Mm -hmm. Прекрасно, потому что действительно лучше, чем, ну, скажем так, индивидуальное сопровождение в этой сфере, это, ну, это, скажем так, это необходимо. Потому что можно послушать, особенно если будут слушать родители сами, то, конечно, тут толку мало, должен сам вот, ну, назовем так, ребенок, подросток уже, юноша выбирать или девушка выбирать самостоятельно. Хорошо. Вы знаете, честно, просто для меня это... Самая, наверное, ключевая, назовем так, тема вообще, вот, образование, выбор профессии. Я считаю, это самое актуальное, самое нужное. Еще такой, Александр, к вам вопрос. Скажите, есть ли какие-то вот у вас, может быть, сейчас такое слово модное, да, типа кейсы, да, но по-хорошему это вот гордость на ваших выпускников, которых вы вели, и вот они где-то, где вот ну, не стыдно сказать, что вот он работает там, это мой вот выпускник училищ. Есть ли такие у вас? Да, такие есть, но это, скорее всего, кейсы более стабильного времени. То есть сегодня у нас все, кто у меня находятся в настоящем мире. они находятся еще в университете, и нельзя сказать так, что угу. вот, выпускники сегодняшнего дня. Но у меня есть выпускники 2008 года, 2009 который которые, например, работают в концерне Volkswagen в Германии, работают на авиабазе в Израиле, чине, то есть там сопровождают наши, чинят вертолеты. Угу. У меня есть люди, которые работают замечательными педагогами. Вот сейчас вот есть выпускники, которые открыли свое репетиторское агентство через эти позиции. Есть э, несколько инженеров, которые сегодня э, в трудных условиях бюджетного инжиниринга разрабатывают новые э, системы на ООСС, на э, ТКБ-финфика, Ну и есть э, много девчонок, которые ушли после университета в самозанятость, у них свои студии танцев, какие-то бизнес-проекты. То есть они, получив образование, они добили как бы вторым-третьим образованием свою экспертность и вышли уже на уровень предпринимательской То есть получается, это действительно вы их начали вести как студентов или все-таки как школьников, да? Школьников. Школьников. И получается, вы помогли школьнику определиться, где он хочет быть и довели его прямо вот до этого места, что он там оказался. Ну, в то время, когда э, эта ситуация, я, э, мы заканчивали наше общение с э, периодом поступления, то есть они поступили, мы их поздравляли, и они дальше шли. То есть mm -hmm. история с э, студенчеством, она открылась, эта история в 2014 году, mm -hmm. потому что рынок потребовал кардинальных изменений с точки зрения подхода в получении студенческого образования. Mm -hmm. Если какие-то гарантии более-менее были, то в связи с современной ситуации на рынке труда, когда вот все эти скачки доллара, пенсионные, всякие эти истории и так далее. То есть сегодня очень много, в связи с последним законом, например, о пенсионной реформе, очень много будет закрытых вакансий, которые мы ждем, что они освобождаются, они освобождаться не будут в течение ближайших пяти лет. И это определенная проблема, потому что наставничество, допустим, сегодня еще не очень хорошо распределен, и просто люди, которые будут завтра-послезавтра выпускаться из университетов в надежде на те места, которые вот были с уходом трудовой миграции и выходом на пенсию, то есть эти места будут закрыты. И студентам сейчас будет буквально 4-5 курсов, нужно будет срочно переделывать что-то, передумывать по, по траектории трудоустройства. И как-то выходить из этой ситуации, потому что вы на не съест. Ну да. Александр, еще к вам такой вопрос. Скажите, вот тут такое все-таки мне любопытно. Как вы относитесь, даже не так, чтобы, что вы советуете или что вы советовали бы, например, все-таки бизнес или конкретную профессию? Я бы советовал, если брать себя, то я бы, ну, в принципе, как и твой путь описывая, сначала научиться работать руками и получить опыт, mm -hmm. а потом, а, то есть ты научился чему-то, а потом ты, соответственно, можешь либо этим управлять, либо это транслировать. Mm -hmm. То есть тогда уходить либо в наставничество и становиться экспертом, вот, ну, допустим, только шестого разряда, да, Mm -hmm. То есть только 3-го, 4-го, 5 -го, 6 -го. И после того, как ты эту экспертность получил, ты начинаешь учить других людей, учить новых специалистов. Либо же ты можешь стать начальником отдела, начальником завода в конце концов. И поскольку ты весь этот процесс знаешь технологически, как это должно быть, ты уже тогда можешь управлять. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть сегодня это выигрышная ситуация, когда ты умеешь работать руками. Потому что людей, которые хотят работать только головой, а тем более хотят только приказывать, на рынке труда много. Mm -hmm. а специалистов, да, специалистов, которые могут это делать, достаточно мало. И поэтому, если ты умеешь что-то делать руками, то есть любая профессия, которая подразумевает результат труда в виде модели, в виде изделия, в виде какой-то, я не знаю, там, книги, программы и так далее, эти специалисты всегда смогут найти работу. А Параллельно с этим, если есть желание заниматься бизнесом, можно развивать и бизнес-историю. Но здесь нужно четко сразу понимать, что для этого нужно, ну, как минимум, финансовая грамотность, как максимум еще дополнительно какое-то экономическое образование. Угу. Потому что сегодня уходит очень замечательный анекдот про бухгалтера, да, еще главного бухгалтера, время работает год через три. Вот такого не Это как, знаете помните золотой телебрак меня зовут шульц я сидел при александре втором. при втором так вам нужен председатель или нет вот что-то да что-то похожее так вот чтобы такого такой истории не было нужно разбираться для того, чтобы быть нужно во всем этом разбираться и эту историю можно спокойно вникать в процессе и получения образования и первичной работы чтобы нормально Александр, вот с вами безумно приятно общаться, честно вам могу сказать. Вот интервью много беру, и с первых слов, вот когда человек говорит, в нем видна сразу практика и профессионализм. Спасибо. Вас в каждом слове звучит многолетний и многочасовой практический опыт. Это безумно приятно, что специалисты такого уровня к нам приходят. Ну тогда я вас еще шокирую. Давайте. Добейте меня, добейте меня. У меня четыре высших образования, я буду получать пятое. Пятое. И 5. каждое 5. из этих образований, оно нацелено на увеличение экспертности и на увеличение именно ценности меня как специалиста. Это, это потрясающе. Я, ну, скажем так, я немножечко по-другому отношусь в целом к образованию. Да? Вот, у меня два и я больше, скажем так, если кого-то и ориентирую, то я ориентирую, конечно же, не на профессию, а на то, чтобы найти себя в какой-то деятельности. Не важно. Рисуешь – рисуй. Ну, то есть, скажем так, я чуть-чуть по-другому. Ну, вот После нашего интервью я задумался совершенно о других вещах. То есть я всех ориентировал на бизнес. Но то, что сейчас сказали вы, я, честно могу сказать, что меня... Мозаика чуть-чуть по-другому сложилась, и я признателен вам за это, потому что с этой точки зрения я на образование никогда не смотрел. Это важный это важный момент. То есть, к выбору профессии по-хорошему можно относиться так же, как и к выбору бизнеса. Ставишь задачу и понимаешь, какие навыки тебе нужны, чтобы получить эту задачу. И если ты изначально идешь в профессию, о которой мечтаешь, ты действительно можешь, ну, скажем так, стать хорошим специалистом, и дальше, ну, корректный путь тебе обеспечен очень высоко. Да. Это, это потрясающе. Итак, друзья мои, скажите мне, пожалуйста, давайте сейчас мы к чату обратимся, есть ли вопросы к Александру, потому что действительно этот курс необходим каждому. Вот я не боюсь этого слова. Это важно, нужно, и это очень стильный курс, который прям надо максимально популяризировать. Вопросов пока в чат нет. А, вот один есть вопрос. Александр, скажите, а на каком пакете доступа будет этот курс? Обсуждали или еще нет? Нет, пока не обсуждали, но известно точно, что промо, то есть несколько занятий этого курса будут на бесплатном пакете. Угу. Ну, то есть там на, на общем доступном. Хорошо, да. здорово. Это здорово, то есть чтобы уже многие могли ознакомиться и получить хоть какую-то информацию даже на самых маленьких пакетах. Здорово. Ну, вопросов нет, и это не удивительно, потому что то, как вы все рассказали, отметает практически все вопросы. Александр, с нетерпением будем ждать. Вот в Кстати, а когда начало, когда уже можно будет посмотреть это все? Ну, мы постараемся к началу ноября запустить уже первый блок. То есть вот э, октябрь, это на подготовку, и, да. естественно, начнем уже работать по да. вашим голосам. Потому что я, честно могу сказать, я буду одним из первых зрителей, у меня сейчас дочка 9 класс, и Ой, там ветер, а меня... Я рад ветер. вас видеть. И, знаете, это как такой педагогический момент, что своих вот близких, Сложнее всего переучить. То есть любого <pilot> другого человека я могу научить чему угодно. Но свои тебя не слушают. Вот поработать. Да, да, да. Ну, все тогда я думаю. Хорошо. Я думал, что ты хотел сказать. Спасибо вам большое, что вы с нами. Спасибо, что рассказали об этом курсе, потому что действительно потрясающий нужный. Еще раз спасибо вам большое. Спасибо. Ну что ж, друзья мои, на этом наше интервью заканчивается. Огромная еще раз благодарность Александру за то, что он становится спикером на нашем, в нашем сообществе. С вами мы прощаемся до вечера. Не забудьте, в 18.00 у нас будет еще одно интервью с новым спикером. Увидимся на занятиях. Учитесь, будьте здоровы, развивайтесь, саморазвивайтесь и пускай у вас все получается. До новых встреч, пока-пока.